Здравствуйте! В эфире Дмитрий Татаринов, автор блога azugle.ru. В этом видео мы рассмотрим, как с помощью ECM Rush быстро находить релевантные запросы, которые принесут целевой трафик. Эта стратегия подойдет тем, кто хочет быстро сделать подборку жирных запросов для развития SEO-стратегии сайта и не хочет тратить кучу времени, выковыривая нужные слова из аналитики или пробивать сотни запросов через инструменты подбора ключевых слов. Это четвертый урок из серии видео о том, как быстро получить целевых посетителей, используя инструменты анализы конкурентов и CMRush. Чтобы посмотреть остальные уроки по увеличению трафика, перейдите по ссылке в описании под этим видео. Чем больше количество запросов, под которые ваш сайт показывается в поисковой выдаче на первых позициях, тем больше ваш поисковый трафик. Это само собой разумеется, и чтобы понять это, не нужно быть 7-5 в лбу. Но, чтобы найти запросы с достаточным уровнем трафика. И приемлемым уровнем конкуренции нужно потратить немало времени, копаясь в аналитике или инструмента подбора ключевых слов. Ситуация только усложняется, если вам нужно сделать подборку ключевых слов для клиента в нише, в которой вы совершенно не разбираетесь. Поэтому сейчас давайте разберем стратегию, с помощью которой вы сможете в считанные минуты сделать подборку жирных запросов в любой нише с высоким уровнем трафика и низкой конкуренции. Под который можно вывести сайт в топ-10 с минимум усилий. Допустим, у меня есть клиент, который занимается продажей мебели в интернете. У них есть сайт с неплохим уровнем трафика, и они попросили меня увеличить целевой трафик с поисковой выдачи. Чтобы быстро увеличить посещаемость их сайта, первым делом я идентифицирую недореализованные запросы с большим потенциалом, под которых сайт сидит на второй странице в выдаче. Чтобы посмотреть подробную инструкцию по этой стратегии, нажмите на это видео. Затем мне нужно сделать подборку новых ключевых слов с хорошим потенциалом трафика и низкой конкуренции. Лучшим способом это сделать, не имея большого опыта в нише, это найти жирные запросы конкурентов, под которые моего сайта нет в поисковой выдаче. Для этого я ввожу адрес нашего сайта в строку поиска, выбираю нужную страну, нажимаю поиск. Перехожу в отчет поисковая выдача конкуренты. Здесь меня интересуют сайты конкурентов с хорошим уровнем трафика. И большим количеством страниц в топ-20 органической выдачи. Выбираю 10-15 топовых сайтов из этого списка и перехожу в отчет инструментарий Домен без домен. Этот инструмент позволяет сравнивать ключевые слова как в органической, так и в рекламной выдаче для 5 доменов одновременно. С помощью этого отчета можно найти общие ключевые слова, уникальные ключевые слова, все ключевые слова или уникальные ключевые слова для первого домена. Меня интересуют уникальные ключевые слова для домена, то есть запросы конкурентов, под которые моего сайта нет в поисковой выдаче. Но чтобы выявить действительно ценные ключевые слова с хорошим уровнем трафика и низкой конкуренции, мне нужно добавить фильтр, показать ключевые слова, у которых количество запросов больше 300 и количество конкурентных страниц меньше 100 тысяч, и под которые мой домен не показывается в поисковой выдаче. При желании вы можете увеличить или уменьшить значение фильтра. Если у вас относительно новый сайт, то значение для количества конкурентных страниц можно уменьшить. Оставшиеся ключевые слова и есть те жирные запросы с высоким уровнем трафика и низкой конкуренцией, под которые можно вывести сайт в топ-10 с минимумом усилий. Затем делаем экспорт результатов в таблицу. Если вы подбирали запросы для продвижения клиентского сайта, то в качестве финального шага стоит отправить список потенциальных запросов для одобрения заказчику, и можно приступать. Чтобы прямо сейчас опробовать данный метод, нажмите на эту кнопку. Если же вы хотите посмотреть остальные уроки по увеличению трафика с помощью 7 Rush, перейдите по ссылке в описании под этим видео. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Мне было приятно его для вас сделать. Буду вам благодарен, если вы поделитесь им в социальных сетях. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео. Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь, Перейдите по ссылке в описании этого видео и оставьте ваш комментарий, используя формулу ссылок.